День. В период вспышки коронавируса просто хочется быть более внимательны к своему здоровью. Иногда действительно некогда обратиться. Мы все в работе, в бегах, да. А тут есть возможность выбрать программу себе любимой, поработать и к своим близким людям старшего возраста. Действительно, мы работаем в уникальной компании. Компания, которая принесла нам и продукцию, и биоэнергомассажер, прежде всего, для оздоровления и для омоложения. И мы действительно защищены от всех и от вирусов тех же, и от свободных радикалов, и от токсинов, и от шлаков. И у нас у всех стабильное здоровье. Но сейчас нужно действительно быть более внимательны к себе. То, что рекламируют по телевизору, мытье рук, обязательно нужно. Пришли, вымыли руки, также промыли это носовые ходы. И обязательно делать элементарно то, что мы делаем. Должны делать утром и вечером, принять продукт. И поработать бальзамом по точкам. Вот сейчас только я пришла с улицы, погуляла с собаками, вымыла руки жидким мылом. Кстати, жидкое мыло лучше всех, до 90% очищает кожные покровы, чем всякие эти спреи со спиртом. Они обеззараживают, но не очищают кожные покровы. Сушат кожу. Жидкое мыло самое лучше всего. Промыла носик. Поставила завтра готовить и сделала себе точки бальзамом общездоровительные. Очень хорошая эта программа. Если у вас есть признаки ОРЗ, какие-то першения в горле, то это, конечно, нужно сделать к этой общездоровительной программе. Добавить еще программу простуда. Там ничего сложного возле локтевого сустава, под ключичками и иммунные точки, возле седьмого шейного позвонка. Это касается тем, у кого проблемы хронические носоглотки. Прежде всего, чтобы оздоровить слизистую, если хроническое носительство, там, конечно, и вирус быстро размножается. Это для профилактики прежде всего. Людям старшего возраста, конечно, в этот период лучше работать сейчас по схеме реанимации. Я сама очень часто прибегаю к этой схеме. С какой целью? Раньше БМА не было – омоложение организма. Эта схема реанимации очень хорошо восстанавливает наши мелкие сосуды. Чем опасен этот вирус, коронавирус, то, что он поражает ну, альвеолярную ткань, да, вызывая развитие атипичной пневмонии но и поражает мелкие сосуды, кровозлияние, инсульты в любом органе. Поэтому схема реанимации – это удивительная программа, которая и выводит лишний холестерин из клетки, почистит клетки, укрепит клеточный иммунитет действительно, чтобы быть защищенным от вируса, нужно поддерживать прежде всего клеточный иммунитет. А что у нас укрепляет клеточный иммунитет? Это прежде всего эликсир Феникс. Это прежде всего линжи, которые целенаправленно действуют на вирусную и укрепляют клеточный иммунитет. Это, конечно, хайцаугай, Это полноценное питание, долголетие в наших клеток поддерживает иммунитет клеточный. Это чай лювей комплексе с нашей продукции то что вытащит кардицепс из клетки чайливые поможет оживить кровь почистить кровь поддержать микроциркуляции главное поддержать наши органы детоксикации и конечно работайте бэмом сейчас сейчас есть дом это возможность не кому-то делать а себе любимый сделать массаж и по лицу поработать и общий массаж сделать классно Вечером хорошо делать, перед обедом хорошо делать программу по точкам дисбактериоз. Особенно те, кто хочет похудеть. Одна из причин лишнего веса – это, это когда превалирует патогенная флора над нормальной флорой. И программа дисбактериоз очень хорошо решает эту проблему. Уходит сдутие живота. И действительно, замечаешь, как уходят лишние килограммы. Но там есть очень хорошие точки, которые укрепляют иммунный, иммунитет на руках, точки канала толстого кишечника. Вечером хорошо сделать программу для женщин, для мужчин, любую программу, здоровительную. Да? И также хорошо вечером сделать программу истощения нервной системы, чтобы отрегулировать гормональный фон, снять стресс и также подстимулировать кровообращение. Особенно это касается тех, у кого очень часто не менее рук, похолодания рук, ног. Это задействованы всегда щитовидка, клиника, гипотерезы и, конечно, проблемы сосудов. И вечером хорошо сделать программу, у кого проблема это есть лишний вес, лишняя жидкость, гормональные нарушения, проблемы сосудов, программу гипотереоз и программу истощения нервной системы. Конечно, носить наш шейный пояс. Не забывайте об этом. Мы всегда пользовались шейным поясом. Центр, отвечающий за иммунитет, прежде всего, за носоглотку. Если началось, тем более, першение, какие-то проблемы в носу, да, одевайте шейный пояс. Хорошо полежать перед обедом, перед завтраком, по животику поработать, ниже, выше пупка. Особенно это касается детей. Быстро восстанавливается слизистая, конечно мы антибиотики не принимаем ура у нас есть кардицепс уникальный антибиотик широкого спектра действия который восстанавливает нашу флору убивая патогену в том числе стафилокок, который не чувствительный ни к одному антибиотику и об этом побеспокоилась наша компания насколько она действительно внимательна и мы это ценим мы это любим мы это чувствуем каждый день все запаслись кардицепсом. Ура, ура. Так что мы защищены во всех, со всех сторон, как говорится. Работаем и радуемся жизни. И мы на телефоне, мы сидим в интернете. Нужно давать людям информацию по максимуму. Как никогда сейчас нужен фахов в каждую семью. До встречи.